Итак, начинаем мой урок по биологии. Меня зовут Зайцев Алексей. И сегодня мы будем говорить о сетевом маркетинге, как о дереве. И точно так же у многих людей растет дерево в своей компании. Вот. И я хочу рассмотреть людей, как а, части дерева. А, человек, приходящий в сетевой маркетинг, является либо стволом, либо ветками, либо листвой. Большинство людей, приходящих в сетевой маркетинг, они на семинарах, на сцене видят стволы, людей, которые сильные, харизматичные, пришли и создали дерево. Это люди, которые являются основой, которые дают огромное количество энергетики другим, люди, которые растут в любом случае, у них этот бизнес получается. Вторая категория людей – это ветки. Это люди, которые постепенно, не торопясь, растут, они Ищут себе ствол, к кому бы присосаться, грубо говоря, чтобы он их питал энергией, поддерживал, направлял, и скажем так, чтобы они закрепились там, не отвалились, не отсохли и так далее, и так далее. И Листва. В некоторых компаниях Листва это такие, скажем так, нижние дистрибьюторы, которые бегают и продают, и уговаривают свое окружение хотя бы что-то купить, эти люди делают какое-то количество баллов, и скажем так пытаются кого-то подписать это листва либо в нормальных компаниях листва это клиенты это люди которые подключились покупают продукт на свой номер они не любят вообще сетевой маркетинг как явление им нравится продукт они пришли сюда быть листвой скажем так пользоваться продуктом берут для себя поэтому мы сейчас рассматриваем две два типа компаний корректные компании которые ориентированы на клиентов да это компании у которых есть клиент на кроне дерева. И, и вторая категория компаний, это компании, которые создают сети дистрибьюторов, вместо листьев э, слабенькие дистрибьюторы, которые никогда не вырастут, но ездят на семинары и получают подзарядку о том, что они находятся в лучшей компании, на лучших семинарах, искренне верят в то, что через э, полгода они станут каким-нибудь бриллиантом, э, там, золотым львом, э, летящей лягушкой или плавающим шмелем, или чем-то еще эти люди будут надеяться до конца жизни, пока им это не надоест. Так вот, есть разные категории компаний. Я сейчас хочу рассказать тебе о том, что можно из категории листвы переходить в ветки и в стволы. Но большинство людей не умеют этого делать. Большинство людей э, думают, что это какие-то чудеса или просто видят чудеса в своей жизни. Итак, есть действительно лидеры, которые приходят в этот бизнес и его делают. Они приходят чудесным образом. И этот бизнес создается. Первое время у них получается хорошо, потом чуть меньше, а потом они взлетают в этом бизнесе, если, скажем так, их направляет хороший наставник и поддерживает. Ветки – это люди, которые попадают к сильному лидеру, они, как правило, питаются энергетикой, они, как правило, выполняют определенные нормативы, они не могут создать свои гораздо большие. Они двигаются гораздо спокойнее, если нету ствола рядышком, они в расслабленном состоянии, иногда кого-то подключат, клиента какого-нибудь нового или какого-нибудь дистрибьютора, и что-то делают. Но благодаря стволу они приобретают энергию и двигаются. Так вот, это, скажем так, в большей степени ведомые люди, которые лидерами не являются или не решили им стать. И листва. То есть, это клиент, я считаю, это клиент, который пользуется продуктом, ему ничего кроме продукта и качественного сервиса, внимания, новых знаний о продукте, там, о своей жизни, о своем здоровье, не надо. Он занимается другим делом. Вот. И эти люди могут периодически попадать на мероприятия, на которых их перетаскивают ветки, и увидев ствола или пообщавшись, могут в итоге включиться в бизнес и развиваться точно так же, как семечка. Но самый важный здесь момент в том, что если вы начали этот бизнес и у вас этот бизнес э, получается как некая тягомотина, в которой э, вы пришли э, и у вас не получается развить себе какую-то структуру, то нужно понять прежде всего одну вещь, что если вы все время питаетесь от какого-то лидера и ваши внутренние нормативы меньше, то вы не лидер. Вам нужно научиться создавать свои собственные внутренние нормативы, э, ежедневных действий, каких-то встреч, какого-то видения выше чем вам задает ваш наставник а если он вообще ничего вам не задает то вы дрейфуете в этом бизнесе очень важно в этом бизнесе научиться создавать свое собственное видение в этом бизнесе очень важно научиться свой собственный профессионализм показывать и развивать потому что очень многие сетевики они потребители в этом бизнесе они потребляют знания компании потребляют знания продукции высасывают всю энергию спонсора как вампиры и они являются просто потребителями ты спонсор не ту школу провел а ты спонсор мне вовремя не позвонил ты спонсор там или там компания не такие хорошие мероприятия организовала как мне надо создай свое пусть это мероприятие будет лучше чем мероприятие компании пусть на нем будет больше людей если тебе оно не интересно, вопрос, почему у тебя нет людей? Если мероприятие тебе не очень нравится, создай свое, на котором будут люди. Почему на этом мероприятии у тебя не было людей? Что ты за лидер, если у тебя на мероприятии не было людей? Какого качества ты лидер? Если у тебя было три человека и те из параллельных веток, для которых ты там что-то вещал, вопрос, что это за лидерство? То есть, если у тебя есть претензии, предлагай. Предлагаешь выполняй. Поэтому давай научиться двигаться в сторону того, чтобы стать стволом и самостоятельным лидером. Это очень важный момент, потому что именно когда ты становишься ответственным за свою команду, отвечаешь за тех людей, которых привлек, делаешь свое собственное видение, свое собственное мероприятие, ты учишься проводить качественные встречи, ты учишься становиться командным игроком. Вот когда ты всему этому учишься, ты начинаешь быстрее развиваться. И это та самая точка твоего развития, когда ты можешь стать лидером вот с полного нуля. Даже если ты пять лет сетевом маркетинге, ты просто принимаешь правильное решение, учишься технологиям этого бизнеса и создаешь свою команду. Это делается вот на раз-два. Я видел огромное количество людей, которые долгое время дрейфовали и потом приняли решение и пш, выросли. Им помогли все знания, которые они долго приобретали. У них долго не получалось, но они в какой-то момент приняли решение и начало получаться. Возможно, это ты. Поэтому приходи в команду, я тебя жду.